Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы представляем вам новую рубрику, где мы будем делать обзор на автомобили, рассказывать об их косяках и эксплуатационных особенностях. Сегодня мы начнем вот с этого. Встречаем «Мерседес Вита». Кстати, эту машину продает очень хороший человек из Автостронга. Ссылочки на объявление будут в описании. Если ссылку удалили, значит, уже машина продана. Поехали! Мерседес Вита 2-го поколения выпускался с 2003 по 2014 год. Эта машина сделана по классической схеме с продольным расположением двигателя и задним приводом. Полноприводные версии тоже доступный. Vita – это коммерческий минивэн, а его роскошная версия бизнес-класса называется Виана. Но, тем не менее, и в комплектациях для Vita есть версии с достойной обшивкой и стильной внешностью. Как и полагается любому коммерческому европейскому минивену, в Вита доступны два варианта колесной базы. Стандартное расстояние между осями 3,2 метра в удлиненной базе на 23 сантиметра длиннее. У Вита есть три варианта длины Кузова укороченный и длинный задний свес доступны для стандартной базы, а для длинной базы доступен удлиненный задний свес. Также есть варианты с увеличенной высотой крыши, а в салон помещается вместе с водителем 8 пассажиров. Моторная гамма весьма разнообразна, базовый и самый популярный двигатель это рядная дизельная четверка. До 2010 года это мотор Ом 646. А после рестайлинга после 2010 года это мотор Ом 651. Ом 646 развивает мощность от 88 до 152 лошадиных сил. Рестайловый Ом 651 от 95 до 190 лошадиных сил. Любопытно, что объем у этих моторов. 2143 сантиметра кубических и 2148 сантиметров кубических это 2 и 1. но в большинстве случаев они обозначаются как 2 и 2. Топовый дизельный двигатель ОМ642 появился в 2005 году и развивал 204 лошадиных силы, а после рестайлинга 224 лошадиных силы. Гораздо реже под капотами витов встречаются бензиновые двигатели, там все v 6 Изначально это были моторы семейства М112 объемом 3,2 и 3,7 литра, а затем с 2007 года начали устанавливать моторы семейства М272 объемом 3,5 литра. Конечно, лучшие варианты это дизельные двигатели, которые с небольшими вложениями и маленьким расходом топлива могут пройти без проблем 500 тысяч километров. Огнеупорные шайбы под топливными форсунками надо менять каждые 80 тысяч километров. Топливная система двигателя ОМ-646 надежная, живущая и ресурсная. А самое главное, ремонтопригодная. А двигатель ОМ651, как в нашем случае, это совершенно другой фрукт. Он тоже может пройти 500 тысяч километров, но серьезные вопросы к нему имеются. Дело в том, что этот двигатель оснащен маслонасосом шиберного типа с изменяемой производительностью. Клапан, который регулирует давление масла, может подвести и тогда двигатель лишится нужного давления смазки при высоких нагрузках. Также есть информация что шиберы могут разломаться и есть рекомендации по замене этого маслонасоса каждые 200-250 тысяч километров. Двигатели ом 651 в первые годы выпуска оснащались пьезофорсунками от компании Delphi, но показали себя плохо и затем были заменены на электромагнитные. К слову, на всех Vita стоят именно электромагнитные форсунки. Известный случай, когда из-за неполадок одна из форсунок начинает лить топливо в цилиндр и это приводит к прогоранию или оплавлению поршня. Кстати, все упомянутые дизели и бензиновые двигатели семейства м 112 мы разбирали в наших прекрасных разборках. Вот ссылочка на плейлист. Двигатели Mercedes Vita работали в паре с пятиступенчатыми и шестиступенчатыми МКПП, а также с надежным автоматом 722.6. Мы его, кстати, тоже разбирали, поэтому, вот, если интересно, проходите по ссылочке, смотрите. По каким же причинам вита, кроме регламентного обслуживания, может заехать на СТО? Барахлит стартер либо генератор. Естественно, машина не будет заводиться, либо же напряжение зарядки будет недостаточным. В обоих случаях помогает ремонт с заменой реле регулятора либо втягивающего реле. Или же можно подкинуть БУ-стартер либо генератор с разборки. Ну, Вы знаете с какой. Также могут выйти из строя вентиляторы радиаторов кондиционера. В них отваливаются контактные провода из-за коррозии, которая вызвана реагентами с дороги. При больших пробегах у ВИТА могут потребовать замены подушки опоры двигателя – об этом говорят сильные вибрации. Также при осмотре может быть найден треснувший демпфер опоры коробки передач. Мерседесы 2000-х годов плохо противостоят коррозии. И ВИТА не исключение. Коррозия появляется на кромках дверей. На порогах, на колесных арках стоит осмотреть все окрашенные детали. Очаги коррозии и признаки кустарного ремонта на продажу обязательно должны вас отпугнуть. Также стоит осмотреть состояние крыши, потому что бывает, что краска вспущивается между панелями крыши и боковыми частями вита. А у нас кузов-звонок, очагов коррозии на проблемных местах нету. И обратите внимание, что даже газовые упоры держат заднюю крышку, как молодые. Механизм сдвижной двери на бусах – не самое сильное место. Дверь надо несколько раз открыть и закрыть. Она должна плавно скользить по направляющим и закрываться с ровными зазорами по всему периметру. Также считается, что кузов ВИТА обладает недостаточной жесткостью. Бывали случаи при попадении двух колес в яму, деформировались контакты с движной двери. Также, если кузов попадал в ДТП либо испытывал сильные нагрузки, сдвижная дверь может буквально болтаться. К тому же в салоне появляется много сверчков из-за этой проблемы. У Vito много версий и комплектаций. У нас самая гражданская версия тренд то есть полная обшивка салона. Также присутствуют все плафоны, ручки, крючки и очень много места для комфортного путешествия. Вита, это в первую очередь Мерседес, а вот затем уже автобус на 7-8 человек. Здесь приятная эргономика, а после рестайлинга все стало еще симпатичнее. То есть симпатичная приборная панель, руль. В нашем случае классная мультимедийная система. В общем... Очень хорошая аура у этого автомобиля. Все варианты трансмиссии Vita надежны и особых проблем не вызывают. При покупке автомобиля с механической коробкой следует прощелкать все передачи. Люфта в кулисе быть не должно. Передачи переключаться должны плавно. Задняя передача должна включаться с первого раза и передачи не должны выщелкиваться на ходу. Кулиса МКПП, ее тросы и механизм включения передач это место. Место на вито люди иногда ломают рукоятку, пытаясь вбить нужную передачу. В один прекрасный день может заскрипеть или перестать работать вентилятор печки. Чтобы до него добраться, надо снимать всю вот эту панель с дефлекторами и пультом управления, затем смазать мотор и поменять контактное реле. Еще одна неполадка в салоне Vita связана с ошибкой СРС на панели приборов. Но это не из-за проблем с подушками безопасности, это из-за того, что отвалился контактный провод в застежке. Застежку можно разобрать, подпаять провод, тогда ошибка исчезнет. Либо же купить новую застежку по оригиналу. Одна застежка стоит 50 долларов. В нашей машинке нет никаких проблем ни с вентилятором печки, ни с СРС, ни с кулисой. Но нам еще есть что рассказать об этой машине. Поэтому поедем на СТО. Здравствуйте. Доброго дня. Нам на диагностику. Добро пожаловать. Как вы думаете, куда мы приехали? Правильно, в новый техцентр Заубер Авто на бетонном проезде 1А, где обслуживаются только Мерседесы. Сейчас посмотрим, что у Вита снизу. При осмотре вита на подъемнике надо обратить внимание на состояние лонжеронов, чтобы не было ржавчины. Также надо обратить внимание на состояние рулевой рейки, чтобы не было запотеваний по ее сальникам. Затем надо осмотреть демпферную муфту кардана, при ее растрескивании на скорости появляется гул, а также подшипники кардана, которые тоже гудят при их износе. Подвеска Vita надежная и простая. Шаровые опоры можно поменять отдельно. Для этого надо спилить штатные заклепки, поставить шаровую и закрепить ее болтами с гайками. Такие комплекты продают производители, которые делают качественные запчасти. Заметим, что в данном автомобиле рычаги еще оригинальные. Задняя подвеска у Вита долговечная, салинблоки служат долго, но пружины иногда подводят, обламываются по самому нижнему витку. Некоторые версии Vita оборудованы пневмоподушками. Пневмоподушки выходят из строя раз и навсегда, лопаются и совершенно не держат воздух. Уже хватает заменителей э, подушек и цена не кусается. Многие владельцы меняют пружины на подушки, покупают ресивер и компрессор. То есть ставят сильно упрощенный незаводской комплект пневмы без датчиков положения кузова. Эти датчики являются слабым местом. К тому же пневмоподвеску надо специальным образом калибровать перед тем, как регулировать развал схождения. И это при том, что развал схождения регулируется только спереди. Состояние вот именно этого экземпляра под днищем хорошее. Помните, продает хороший человек, ссылочка в описании. Хороший человек из компании «АвтоСтронг». Ну вот, собственно, и все. Мы надеемся, что вам понравилась наша новая рубрика. Обязательно напишите об этом в комментариях. Уважаемые подписчики из Минска, если вы хотите, чтобы мы взяли на обзор вашу машину, обязательно напишите нам на специальную почту, которая будет в комментариях. Ну и помните, что с вами всегда была, и будет, компания «АвтоСтронг».